Добрый день, друзья! Рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Евгения и у него ситуация следующая. Евгений нашел на торгах по банкротству автомобиль, который на 250 тысяч рублей дешевле рынка. Но Евгений еще не видел этот автомобиль, поэтому не знает, в каком состоянии он находится. Но что мы знаем? Что на автомобиле имеется обременение. Вопрос следующий, будет ли это обременение снято после победы в торгах и должен ли будет должник выплачивать полную стоимость автомобиля после того, когда Евгений выиграет этот автомобиль на торгах по банкротству. Давайте разбираться по порядку. Действительно, на торгах по банкротству вы можете встретить очень частое имущество, которое продается с обременением, и это логично. В 99% случаев это обременение будет снято. Но мы обязательно должны понимать, что есть 1% того имущества, за которым это обременение сохранится и после того, когда вы выиграете в торгах. Поэтому очень важно изучать все документы, которые предоставляются конкурсным управляющим. Вы обязательно должны обращаться к конкурсным управляющим с вопросом, будет ли снято данное обременение после того, когда вы победите в торгах. Есть ли какие-то нюансы, которые вы должны знать, изучая? документацию и информацию по данному объекту. Конкурсно управляющий обязан вам предоставить эту информацию. Я желаю вам, чтобы вы покупали те объекты, которые вам интересны, чтобы они были дешевле рынка, чтобы вы покупали те объекты, которые являются вашей мечтой, чтобы вы покупали все квартиры, автомобили, чтобы вы зарабатывали на этих объектах. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, мы всегда рады вам помочь, поэтому задавайте ваши вопросы. Всем отличного настроения, удачи в торгах и всем пока!